Всем привет, дорогие друзья. Папочка, мой канал. Меня Мне срочно надо трансформироваться в леди баг. Ну, месье бага. Потому что я сейчас уеду. Срочно по делам. Так, лучше вот так выбираться. Да, елки-палки. Да когда же я тут сделаю нормальное перемещение? Калки-гадюка. А, наконец-то. Что, меня не заболели? Мне нужно с... Лука! Лука, Лука! О, привет, Лука, месье Бак тебя зовет. привет, ты Ср что хотел? Срочно к тебе в хату. Ладно. Так, йом. Я сейчас уезжаю, поэтому тебе оставляю талисман змеи. Вот, используй во а потом я вернусь. Мне надо срочно уехать. И вам придется справляться, потому что я как бы талисман тоже с собой заберу. Вот, вам придется справляться. Поэтому я. А? Подожди. Ладно, возьми еще этот талисман. Если что, комбинируешь там вот это все. Понял. Пока не все баг. Так. Мне. Лак ты вернулся. Мне нужно.. Оставить. Так, Лучше, где -то. трансформация? Покормим тебя, Тики. Респонсель. Без меня будет сложно, поэтому... Поэтому я продам им еще один талисман. Так. О, Люка, там... Я к себе домой. ты а, взял. В банку. Ой. Нормально. Теперь мне а, еще этого полбеза Привет! О, да, иди сюда а, что Я тут, а? Тут, а? Короче, меня не будет, я уеду, поэтому талисман черепахи заберу с собой, поэтому держи талисман дракона. Он дает больше сил, и ты сможешь. Вы сможете с помощью дракона ветра загнать акуму, а потом приеду я ее изгоню. Все, давай, пока. А еда для него? Я тебя скинул, курица. А, понятно. Хорошо. Здравствуй, здравствуйте, здравствуйте, все а, парижане. А, не надо, так. Ну, видимо, сегодня я один раз все ушли. Да. Вот, все. Наконец-то Здрасте. Диактив Мне показалось, что там лука был. Ладно, все быстрее на поезд, на поезд, на поезд, на поезд. Ну, привет, ребята. Даня. Думали, то, что я вам один раз помог. Теперь я буду всегда за добро. Сегодня я должен на найти Бражника. Надеюсь. Да, он ко мне не проберется. Неужели? Когти. Адриан, Адриан Агресс. Пойду-ка зайду навещу его. Почему я слышал Лонга? Дракоша, приветик. Ой, Привет. да коты, драконы. Ну, здравствуй, а росточек. Ой. А вы что, думали, талисман, Клевер настолько, талисман Лепестка настолько бесполезен? Да, конечно. Вот сдался. Прямо иду к вам смотрите. Какой-то дракон левый меня, меня напросил. Он не Что? Ты типа, по мне даже не попал. У него Какая-то такая штука. Ты знаешь, вообще, видимо, дракон новый меня никогда не видел. Ладно. Ну, я Обвините. тебе расскажу, расскажу как раз-таки, о своих очертаниях. Я -то, у меня Талисман Клевера с со всей шкатулкой чудес. Хорошо. Какая бесполезная, бесполезная затея. Дракону Дракон воздуха? Боже. Я с одним со своим а, талисманом применяю. Умни. Меня... Росточек? Росточек? Я не росточек тебе. А -а -а. Я клевер. Я не, не только, я не клевер. Я теневой клевер. Я все лью. Да, с -с -сопротивление. Ах, ты ж. сопротивление. Хотя ты сейчас мне нанес урон. Я как-то да? удивлен, да. Сперсональность длится не вечность, если ты не да? На мне но длится со всеми талисманами вечность. вечность. Да? Давай, и... Как хорошо то, что мой талисман позволяет мне ассоциировать. А знаешь, что это такое у меня в ручках, руч -а, суперкотик? Талисман суперкота. Он сегодня. И нет, у меня нет, это не талисман суперкота, это шанс. талисман, это сила козла, хотя нет, сутка. это сила клевера, как ты туда пошёл, мне нужно, мне нужно всего лишь узнать, где бражник, и все, нара, пожалуй, пора отправляться мне в путешествие, я шанс с другим силам, у меня осталось 2 минуты, я пошел, мне пора, ну иди, нара! Ну... А, воздуш так, пора, пора, пора. Так, так. ну а я хочу забрать, забрать всю шкатулку первее Бражника, но мне нужно для этого место, где, где, собственно говоря, произошел тот инцидент. Где привет. же Бражник забрал талисман? Ну и привет, нет, луку! Нет, нет, нет. Единственный, кто сможет мне противостоять, это кролик. только с кролик. Кролик сильнее меня. Ох, объединитесь. Но как у них нету силы кролика Они все просто бесполезны Просто бесполезны как... Нет талисмана кролика Нету И, собственно, они меня не победят Ты думаешь, это просто? Вот на... Вот тут-то где-то и, и все произошло Да Нара Нара Пора Неужели здесь Собака Ну нет у меня силы кролика Ну и что Си... У меня есть зато зон У меня зато есть на... сама нора Телесмонс... у, меня есть... Я... у меня есть все силы Ну Но... только То есть кролик у кого-то есть И этот кто-то только что Трансформировался что? Ну пару... Хорошо, значит, заставим простых людей полетать Или появляется кролик, или все люди взлетят что-то с этим делать Ладно, Берегу, чай. Блин, я а, он Пора плететь, Всем лететь. Лети, лететь. Яд парализовал Теперь ты не можешь двигаться Не можешь, я сказал двигаться И ты, змея куда у тебя зонтик кролика? И почему ты вышел из дома Луки? Да, кстати. Может быть, ты мне скажешь, откуда у тебя зонтик? Змейка. Короче, плевать. Нара, Пора отправляться в прошлое. А что, если я... У меня же есть фейк-талисман кролика. Вот же он. Но я его как-то не использовал. Заставил на потом. Привет, Славчик. Флав, ты хочешь... Змей. Почти, теперь кролик не трансформируется. Хорошо, мне теперь нужно найти морковь. Морковочка. Морковка, морковка, морковка. Опять Что я наелся. Мне нужно наесться. Не мешать мне. Привет, Флавчик. Флав, по часовой. Вау. Ну я прям элегантный. О, у него Хелпа, хелпа. Куда же вы так торопитесь? Не мешать мне. Змейка захватит со мной сражаться. Нара! Елки, палки. Так, ну теперь Ах, усиленная сила быка меня они не пробьют. Нара! Опа, опа, куда это мы? Отправились. Куда я отправлю? Чему здесь только нор? Потому что сила кролика. Ты думал, что, что, талис... или ты думал что или ты думал то телесман кролика ничего мне не дает. Тарышанс. Тарышанс. Побудь. Полетай, полетай. Черт. Я теперь. Вот прилетели. шанс. Это я тебя отпустил между прочим. Так теперь теперь я завладею всем этим. Я завладею всем а. этим, всем этим, всем этим пространством и смогу путешествовать по времени. И все Ай. будут моими, моими подчиненными. Если мне бы нуж... я еще что-нибудь слышал, так что ты можешь не волноваться. Ну да, талисман кролика очень мощный. Ай. второй шанс. Разделись. Так. К вами разделяемся. Очень повезло. Я опять в норе. Трансформация. Где я тут видел прекрасную нару Парами? Назад или я по? Все? Голышко ничего даже. Из одной силы талисмана кролика я смогу просто всем вами. А просто. Опа. Ой, ой. Сломайте, пожалуйста, там на руке, где я. Просьба. Ну ладно, разделяемся. Призываю. Флав, прикольно побелывались. Но мне нужен другой талисман. Где же всего моего божественного? Я найду еще прикольный талисман. Это все такое скучно. Не скучное. В супу, погнали! Боже, я обожаю эту метаформозу. Лисман клевера и реально силен. Или они думали, я и дальше буду играть просто так с вами. Привет! <реклама> клевер, клевер макака. называйте меня Клевер обезьяна. Снег, Нуар. Прости, но мне нужно попасть по тебе бананом. Ну все, примерно у тебя уже есть мой эффект. А как тебе тут такой жить? Все, а примените свои силы. Давайте, примените катаклизм, дракона воздуха, второй шанс. А те... да силы Они не кончились. И вы не сможете перезарядить талисманы. Вот Снэк нуар. Где трансформируя один талисман? Ты можешь? Я не я не вижу то, что ты можешь. Ты не сможешь перезарядиться. Вот деактивируй де диактиверы хоть одну. И, и, вот, разделись с одним талисманом. Раздели один талисман. Ты не можешь, потому что вы жалкие герои. Ладно, разделяю. Можете можете применять свои силы. Шупу пока. Что мне еще есть из всего прекрасного? Потому что у меня работает суперсила. Допустим. Да, я теперь вас перерализую. Вена, мой яд сильнее. Вы даже разговаривать не сможете. Дракон, хочешь проведовать Ой, кукольчик. Да, будем за собой чинить. Хотя скучно. Предлагаю вернуться к чему мы начинали. С чего же мы начинали? начинали с флафа вот и мы закончим призываю тебя флав флав слияние теперь мне осталось применить свою нору как осталось просто завладеть всем миром используя открывая нор раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз Ну, пора с вами справляться. Вы мне уже надоели. На... нара, Так, я что-то перезаре... Куда это он уходит? Ладно. Отправи... Отправим тебя в другое время. В Египет. Так, пора забираем твою брошку. Забирать твои украшения. Да, а давай ты украшения, не сопротивляйся, не сопротивляйся, а, блин, наглец, разди, так, кролика, кролика мне быть наскучала, где, кстати, кот, не понял, куда это кот отправился, кролик, нуар, откуда, Сережки, Леди откуда у тебя сережки? Ай! Куда ты? Ух, ты же собака дерешься? Куда? Так, что это вы там собрались делать, я не понял. Что вы Ничего. там делаете? Да, капец. Силы. Сила вас. Так, ладно, пойду полечу-ка я Что за... Что... Как это понимать? Тики стомкнул? Что? Тики, давай Кто это сказал? Когда здесь появилась Леди, леди Баг? Ну, не важно, не важно Так, ну... Ну, пора Еще более веселее будет, мне кажется Что? Тики? дракон воздуха! Я не позволю. А -а -а. Как тебе такое? А? Маленький негодник, откуда у вас стали свой леди Баг? Я понял, кот. Кот отправился во времени путешествовать. Что ж вы все такие прямые, как тупыцы. На. Дракон воздуха. Дракон, тогда пусть всегда будет бить гроза. Вы должны бояться меня, я не оставлю вас в покое недоделанные супергерои. Я еще сказал. Ну, землю спахать, хотел. Уверен, это будет лучше, чем земля. Молния. О. Знаешь, что между нами разница? А! Мой меч из -за, из, -за талис... из меча я, я ладно ну все оставляю вас разделяемся Лонг прячься Лонг прощай Лонг вот и оставили их на одних так ребята мне нужно мне нужно вернуть талисман Леди Баг, потому что он из другого времени нужно его вернуть давайте рассмотрим а -а -а. это я да, ты из недалекого будущего. Вот так вот. Ладно, получается, талисман кролика тебе тоже верну. Нет, талисман кролика надо будет, чтобы мистер Бак возвращал, а мне нужен только леди Бак. У меня их уже два. Это будет очень странно. Так, а усь... можешь мне народ открыть? А хотя ну, я, сам, я сам открою. А, Трансформируйся еще раз. Морковка есть? Морковки нет у тебя, да? Нара. Так, вот у меня нора. Нара не появляется. Так, она у меня появилась. Сейчас я ее открою правильно. Столько... Ладно, все, короче, пока. Все, прощайте.